добро пожаловать на вторую часть моего путешествия по архизу напомню что в первой части мы поднимались на панорамную смотровую курорта архиз посещали древний храм и немного говорили об истории в этом же выпуске мы пойдем с вами исследовать самые красивые маршруты архиза нас ждет с вами хайкинг и ничего кроме хайкинга а пока мы не начали не забудьте поставить лайк этому видео и подписывайтесь чтобы не пропустить третью серию про архиз и следующие выпуски про маршруты дамбург бая